Ага, короче. Станьте лицом к себе. <плёв> Хорошо. А, вы будете рисовать, потому что никто сюда а, не участвует. А можно просто... ⁇ бам, рот!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 нет, нет, Мне еще больше срок дали. Сейчас нету нет... Сейчас нет... Сейчас нет... Сейчас нет... Сейчас нет... Нет, что нахуй? что нахуй? что нахуй? Кто это сказал? Я утоплюсь. Блять, пидос. Это как? Я! Я! Пожалуйста, мистер Полицейский, убейте меня, пожалуйста. Убейте меня убейте. И, пать, там кого-то зарезали нахуй. У... <свистые> <свистые> <свистые> <свистые> да да нет, убей и меня, и пожалуйста. Выгодные, я не хочу жить. И Мне и спать плохо. Шестяк там все это. И... Убей <свистые> меня, пожалуйста. Ой, убей. Да! За... <laughs> Там дрель Драйвер! А, что происходит? -мо ⁇ Я хочу найти арестовать его. не трогай дверь! Дверь отдай. Дверь мне О! дайте от двери. Подождите. Ато веди нахер, да? О, веди, подругайся! от двери. Смотри, что ты делаешь. Смотри, что ты делаешь. Смотри, что... это Что такое дрында? Что это? что это? Смотри, что Смотри, что что ты делаешь? Можете не сюда малолетний шлепок. А его, Идетифай person of interest. А че ты делаешь? сюда, If they take if they're not standing sitting I kill him forty best He's myÖ